Всем привет! Сегодня хочу показать вам маленький комплекс упражнений, очень короткий, который помогает буквально за 5 минут восстановить ваш голос, восстановить ваши связки, расслабить их. Ну, бывает такое, что на протяжении целого дня вы активно работали, говорили, читали в микрофон, выступали на сцене, и вам еще предстоит некоторое время поработать. А голос уже устал, связки осипли, болят зажаты. Самые простые упражнения, которые помогают восстановить дыхание, восстановить связки, восстановить ваш голос. Начнем с дыхательных упражнений. Одно упражнение, которое называется теплое дыхание. В самом начале мы изображаем небольшой зевок. Зевок с закрытым ртом. Закрываем рот, Чувствуете, да, до того, до того момента, пока еще не раскрылись губы. Опускаем нижнюю челюсть, размыкаем зубы друг от друга. Опускается автоматически корень языка и поднимается небо. Теперь расслабили челюсть, оставили в таком положении нижние небо, верхние и корень языка. А теперь попробуйте. Согреть свою руку теплым дыханием, аккуратным, еле-еле касающимся руки. Чувствуйте, чтобы здесь ничего вам не мешало проходить воздуху. Купол дыхания. Выдыхаем из диафрагмы. согреваем наши связки и горло теперь заставляем наши связки слегка за создаем вибрацию в этом же положении в открытом куполе опущен корень языка почти зеваем почти зевок не размыкаем губы просто мычим фиксируем рождение звука на губах, не внутри, а на губах, чтобы выходил звук прям из груди был такой грудной регистр. <звук> О, хорошо. Теперь добавляем звуки. <звук> через последовательность гласных и э, а, о, у, и. Мим-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м. И еще разок. мим м м м м м Помним, что всегда открыт купол, и звук рождается исключительно на губах. И следующее упражнение, которое поможет вам восстановить ваш голос, восстановить ваши связки, называется трубач. Можно взять трубочку. Допустим, пускай это будет трубочка э, коктейльная. Или можно взять, например, обычную ручку вытащить оттуда стержень и через дырочку попытаться извлечь звук. То есть представим, что это у нас саксофон, флейта, горн, Любой духовой инструмент, который вам больше всего нравится. Выбираете музыкальную мелодию, которая вам подойдет желательно, чтобы была она не монотонная, выходила, играла по разным тональностям, по разным регистрам можно было выходить. Я использую э, мелодию «Мы рождены, чтобы сказку сделать былью». Так оно и есть. Так оно и есть. Самое главное — верить в это и понимать, что ничего невозможного нет. Вот, и начинаем играть, пропуская через трубочку звук. Прекрасно! Только помните, что обязательно воздух и звук должен проходить через это маленькое-маленькое отверстие. Таким образом мы, во-первых, восстанавливаем дыхание, расслабляем связки и помогаем зарядиться нашему голосу на ближайшие еще, еще час-полтора-два работы. Берегите себя, берегите связки, хорошего вам дня и хорошего, отличного, позитивного настроения. Не забывайте подписываться и ставить лайк. И внизу, внизу в описании видео обратите внимание на ссылку. Ссылку на мою школу голоса, мастерская голоса Сергея Вострецова. Набираю курс, приходите, изучайте, записывайтесь, будем учиться вместе, будем красиво, ярко говорить. Да прибудет с вами сила голоса!